Здравствуйте! Сегодняшняя тема обиды, жалобы и ссоры. Любая негативная информация является негативной для вас. В течение дня мы очень часто нервничаем. Бывают споры, бывают ссоры, обиды и так далее. Конфликт неизбежен, если вы ему поддаетесь. Я хочу вам сказать о том, что эти негативные эмоции, а именно обиды. Обиды на все, на ситуацию, на людей, на жизнь, на себя на природу вообще на мир ссоры со всем ссоры с собой с людьми с близкими на работе на улице соседям значение имеет. любые споры в основе любого спора лежит желание что-то получить сохранить желание отобрать либо удержать любой спор это отстаивание своей точки зрения но зачем вам отстаивать точку зрения свою ради чего если уверен что вы правы зачем вам бороться за ваше слово. Если вы знаете, что ваше слово – это правда, если вы правы, зачем вам доказывать человеку, что вы правы, главное – знать. Так вот, любая из этих негативных эмоций – это посыл информации, посыл информации в мир, человеку, людям вообще, в природу. Вы в ответ получаете то же самое. Негативная информация, как в зеркале, отражается на вас. Иными словами, весь тот негатив, который вы переживаете в течение дня и в течение всей своей жизни, он паген для вас. Он убивает вас во всех этих смыслах. Он убивает ваше настроение, вашу судьбу, удачу, ваше здоровье, ваш прогресс, вашу личную жизнь, социальную жизнь и так далее. Очень важно помнить, что опасно жаловаться, спорить, ссориться, обижаться. Никогда не жалуйтесь на жизнь, ни на себя, ни человеку на человека, ни людям на людей, жизни на жизнь, Богу на себя, либо на людей. Жалоба быть не должно, жалоба – это правление слабости, жалоба – это подпись под тем, что вы просто никчемный человек, вы слаб, вы не можете реализовать свои личные амбиции, либо вы настолько слабы, что у вас их даже нет. Жалобы это проявление, собственно, ничтожности. Когда вы не в силах что-то с чем-то поделать, вы начинаете жаловаться. То же самое происходит с ссорами. Ссоры — это также проявление слабости. Ссоры, споры, всевозможные скандалы. Вы пытаетесь людям что-то доказать, и этого делать не нужно. У каждого человека есть свое мнение. У социума есть мнение по отношению к вам, по отношению к нему самому. Я считаю абсолютно бесперспективно и по меньшей мере глупо доказывать человеку либо людям что-то свое, навязывать им свою точку зрения, пытаться их переубедить в обратном, чтобы они не думали о вас, про вас. Значения это не имеет. Вы должны оставаться для себя хорошим. Вы должны оставаться для совести чистыми, для Бога. А уж как к вам будут относиться люди, это уже другое дело. Вы, главное, живите в гармонии с миром, с людьми и совестью, со своей, с Божьими законами. И тогда те, кто будут против вас клеветать, это будут завистники, это будут враги, которые врагами являются прежде всего для самих себя. Вас такие люди заботить не должны. Поэтому еще раз напоминаю, ни с кем не спорьте, ни с кем не ссорьтесь, никому ничего не доказывайте, никогда ни на что, ни на, никому не жалуйтесь. Это проявление слабости, это проявление собственного бессилия. Это унизительно. И это, повторяю, очень опасно для души, для тела, для духа, для жизни, для судьбы. Вы будете, словно отскакивать от стены назад, вы будете биться, пробиваться, но у вас ничего не будет получаться. Эти негативные проявления характера, эти проявления слабости будут все время вас отбрасывать назад. Вы никогда не будете достигать поставленных целей, ваши мечты будут оставаться всю жизнь вашей мечтой. Проблем будет много. но Вся проблема в том, что вы продолжаете заниматься, вы продолжаете сколить на жизнь, жаловаться на себя, жаловаться людям, спорить, ссориться и так далее. Поэтому следите за собой каждый день, каждую минуту, каждое мгновение, держите на контроле свои эмоции, свое поведение, мысли, слов, свое движение. Когда вы привыкли это делать, у вас будет все буквально под полным контролем, как у робота. Вы будете знать, что говорить, а чего говорить нельзя. Тогда вы почувствуете в себе силу. Когда вы почувствуете в себе мощь своего характера. Почувствуете, насколько вы эмоционально непробиваемые, и устойчивы. Наладится все здоровье, состояние души. Вы почувствуете, что такое настоящий кайф от того, что вы живете, что вы делаете, что вы чувствуете, говорите и думаете. Это настоящее самосохранение, это инстинкт счастья, держать под контролем жизни свое все, ситуацию, себя, свое слово, мысли, поступки, контролировать свое будущее, настоящее, в том числе и прошлое, и поэтому начните прямо сейчас, начните с мыслей, с поступков, с движений, со слов, контролируйте буквально все, прежде чем открыть рот, подумайте, помните, семь раз отмерь. Попытайтесь, у вас получится, если только вы этого хотите, и вы почувствуете буквально, буквально через мгновение, как только вы возьмете все под контроль, начнете от этого получить удовольствие, мир вокруг начнет меняться, буквально меняться, люди станут другими. Врагов вы больше не увидите, все будут улыбаться, мир не будет серым, настроение будет прекрасное, самочувствие, сногсшибательное, выглядеть будет великолепно. Изменится все, лишь благодаря тому, что вы откажетесь от этих соплей, от этого нытья, от этих жалоб, споров, ссор и всевозможных обид. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.